Секвест Мы ломали матрицы уже много Грузик, снимают, везде Видимо. все снимают Паранойи Лонгер микс, возьми хотя бы один О, отдел порошка хм. Интересная история За кулисами все <серк> Лонгермикс, я хотел шейк туда ходить. Витаминизированный. Скажи, что может убавить лонгермикс Эдуардо? Плюс два кафе. Разволить. Даже Сергей может это подтвердить. Потому что Сергей один из представителей лонгермикса. Нет. Нет. Я знаю его действия, он уже рассчитался. Мысленно. Активмель продакшн. Актив продакшн. Олег. Олег подъензе. Так что, возьмем ну, лонгер. Сделал 2. Блять, не знаю. Серьезно, мы пойдем быстро на катак. Линк, давайте возьмем. Вино. Нет, такой лонгер. Ну, идем тик лонгер. Да, пацаны, лонгер самый оптимальный вариант. Налево. Ой, вот это тоже отличный. Отличный. В чем, блин? Это завышенные цены. Да, это не маленький. Да, вот модельный ряд. Сколько самый маленький, да? Ну, ну, ну, ну, шкалик. Вино, ну, шкалик. Что она, как, как бы она помогла учиться? этом случае? Тут звук, понял чёткий казачий? Да, Джеймсон. Джеймсон, да. Он бы вообще вообще не помог бы. Ну, сам, он ну, не очень качественный. Джеймсон? Ну, вообще, эти напитки вот эти, все, которые здесь стоят, не очень качественные. Так что, тогда давай лонгер возьмём. Или вот. Смотри, мы в одних коньячно водочных лидерах. Пойдёмте вон туда. Пойдём возьмём. Давай. Лонгер. Лонгер -микс, Сергей. Эдвард только что был возле этой эстафеты, немножко поменялась. Шейка? Нет, вот лучше, а, а, плюс, плюс 2 к энергии, ну. плюс 3 к эйфории. Так какой бы вы выиграли? Только один. Вот этот, это эйфория. Этот, как он называется, ананас. Ананас это... Oh, I was brought up Commodore, to urban Fire, to Al Green, Curtis Mayfield, all that. The sounds that they did back then, they don't do them like that no more. They started getting into the computer generation and newer equipment. And and that style died, and the funk was just didn't sound rugged like it used to. It's something about that, just that beat, man. It, it, it, it, it moves in a certain way before you even hear с вами Подумай, кто выбираем. Они каждый свое дает. Оливер скотч. Оливер скотч. Сергей Скотч. Нет, ты Сергей Матросов. Сергей Матросов. Эдик Кокосов, Оливер Скотч. Сергей Матрос. Группировка типа типы подъем зайдет. Кто будет лайм мяты, то кто-то будет мясо. Вот лайм мята. Меня делают на кактус. Кактус отлично просто. Я тебе говорю. Кактус это шип. Вот. Тоже очень отличный выбор. Почему вы взяли именно этот? Не знаю. Мне так захотелось. Выставок, я Вернемся к маркеру. Вернемся к маркеру. Чем он вам поможет? Он в не думал. Не знаю. Сейчас посмотрим. Не, шоколад Алёнка. Молочный шоколад. Да, мне меня есть шоколад Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Только что вы задавали вопрос. Вы продавец-консультант или консультант-продавец? Нет, кассир. Кассир. Да. 204. Интересный ответ. Интересный ответ. А сколько стояла артуа будет, если отдельно? Паспорт, паспорт спрашивает. Паспорт спрашивает. Да. Есть паспорт. Есть паспорт. Все, Все готово. 20 -20. Это что? Э, Это на тимель. Да мы уже не, не выдержали, ребята. Все записано. 24. Чтобы Сколько стояло артуа будет строить? Вот. 7.30. Что, добавить? Отдельно. Маркет. Чем тебе может помочь этот маркет? Зачем мы взяли его в консьержке? Сегодня просто так. Пять рублей, девять. Сколько у тебя там есть? Давайте. Нет, нет, я вам почитаю. не дам денег. Давайте быстрее на эту очередь. Семерочка. Рубчик. Надимай почти. Смотрите сколько денег. Сегодня сыпятся прямо. Прямо сыпятся? Да. 10, 12, 14, 16, 18, 15, Да, вы действительно кассиры. 24, Да. 15, 12. Еще 5 рублей. Держи, держи. Это короче твои мысли. Мои мысли? Это не могу быть моими мыслями. Я не оставляю наводящие вопросы. Спасибо большое. Эй, что, ты возьмешь это все? Конечно, универсал. Эдио Универсал. 6... Спасибо. большое. Эдди Универсал. Эдди любому. Да. Бля, пацаны, да можно все, короче, домонтировать все и блять. Сюжет получается. Буду вот у меня решать по поводу сюжета. Так, э, да, зачем секунд? Короче, я это выключаю. Это...